Ба, господа, какая новость, не могу поверить. Сдох Захарченко. На самом деле, пишут, что в центре оккупированного Донецка прогремел мощный взрыв, в результате которого погиб главарь ДНР Александр Захарченко. Но вот бывают же такие дни, когда получаешь такие хорошие новости. Во-первых, сердечно всех поздравляю. Сдохла пешеная собака. Наконец-то. Немножко земля очистится от таких, как он. Предлагаю всем написать, что вы думали об этом волшебном человеке, просто кладезь мудрости, красный командир, гордость русского мира и так далее. Также сообщается, что в результате взрыва был ранен так называемый министр налогов Александр Тимофеев по кличке «Ташкент». ДНРы после происшедшего объявили чрезвычайное положение, наверное будут торжественные похороны, так называемые силовые структуры перекрыли въезд и выезд. Канал Деливер обнародовал информацию о том, что Захарченко сдох от ранений уже в больнице, причиной стало тяжелое ранение в голову. Вот так вот судьба настигла своего героя. В ДНРы убийство главаря назвали терактом, обвинив во всем, естественно, Киев. Якобы взрывчатку заложили украинские диверсанты. Ну а террористы, как всегда, обещали отомстить за смерть Захарченко. Президент Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым и потребовал наказать виновных. Сразу после этого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Ну а бандиты попрощаются со своим главарем 3 сентября в здании театра оперы и балетов. Еще раз всех сердечно поздравляю. Как было сказано, они уйдут туда все. И все подобной бесславной собачьей смертью.